Кадькову монастырю уже 800 лет. Эту дату женский монастырь отметил в 2008 году. В 2017 году 25 лет возрождения монашеской жизни после разорения. И Покровский монастырь – это неотъемлемая часть земли радунической. Это гимн Сергию Радонежскому, Дмитрию Донскому, преподобному Андрею Рублеву и Максиму Греку. В общем, это сокровище, которым, которое называется Святая Русь. 14 век, скромная обитель была, но и это очень известное место, как место упокоения преподобных Кирилла и Марии, родителей Великого Годника, преподобного Сергия Раднишского. И поэтому он был тогда особенной опекой Троицы Сергия лавры, И много уделялось внимания пожертвования в этот монастырь. Он процветал. Сюда шли паломники со всех сторон. Вот главная аллея. У нас старик оружием стеной. И вот ворота. Она над вратами, храм. тоже. И почему именно Кириллу и Мария является громадом внимания? Это потому что свято с семьи была присутствующая в православной Руси. Только семья могла подтвердить новый гладь крестьянской жизни. Пасхолы это последний приют из стилы всех Никольский храм на первом плане, в византийском стиле, конец 19 века. Никольский собор впечатляет очень красотой своей. Вообще с древних времен для каждого православного человека имеет значение не только внутренняя красота человеческой души, но и внешнее благолепие большего храма. Этому уделялось сюда большое внимание. Вот эта красота внешняя вдохновляла христианина, к Богу угодной жизни. Прекрасные храмы, которые разводятся здесь за стенами монастыря, воспитывают, учат и возвышают душу человеческую. В середине 19 века прихожан, которые стремились попасть в этот храм и в Катьковский монастырь очень большое количество было. И поэтому пришла нужда строить новый храм. Старый был разрушен, и в конце 1899 года уже обратились к митрополиту. Московской Духовной истории с прошением о разрешении постройки нового храма. Он был построен, вот этот храм Никольский, в византийском стиле. Это был, наверное, первый храм, который уже строился не классическом, а в древне-византийском стиле. Большой огромный купол, вот, громадный купол, который опирается на мощный световой барабан, И 12 оконных проемов. Ну, мы сейчас посмотрим с другой стороны. собор Хотькова в монастыре Левшинском. Этот собор был построен в 1816 году при митрополите Платоне Левшине. Но на этом месте еще раньше был храм, который был разобран, так как был очень неудобен, мал, и уже в 1816 году был отстроен заново. Это перначально был главный собор монастыря. Все всегда покоились мощи преподобных Кирилла и Марии. Собор в классическом стиле. Школа архитектора Казакова, Матвея Казакова, построил его молодой архитектор Иван Таманский. Вот. Благоничный очень с колоннами с трех сторон портики колонны под четыре соединенных церковь в плане своем квадратная пятикупольная купола покрыты золотом один большой цветовой барабан в центре. Очень симметричное, лаконичное здание.